Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале «Честный юрист». В этом видео расскажу, какие гарантии предоставляет государство умершему и как их реализовать на практике. Основным законом, регулирующим отношения, связанные с погребением умерших, устанавливающим гарантии предоставления материальной помощи для погребения умершего, является Федеральный закон о погребении похоронном теле. Названный Федеральный закон определяет погребение как обрядовые действия по захоронению тела человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащим санитарным и иным требованиям. Поребение может осуществляться путем предания тела умершего земле, захоронения в могилу или склеп, огню, кремация с последующим захоронением, урны с прахом, воде, захоронения по морскому обычаю. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона о по в похоронном деле» на территории Российской Федерации, Каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его воли изъявления, предоставление бесплатного участка земли для погребения тела или прах в соответствии с настоящим федеральным законом. Местом для погребения являются участки земли, сооружаемые на них кладбищами, которые могут находиться в государственной или муниципальной собственности. Кладбища могут быть общественными, вероисповедальными, воинскими, историко-мемориальными. В соответствии с статьей 27 земельного кодекса, Земельные участки с воинскими и гражданскими захоронениями изъяты из оборота. Следовательно, земельные участки под кладбища не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством. Гарантии при осуществлении погребения умершего указаны в статье 8 Федерального закона о погребении похоронном деле. Так, супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с момента установления причины смерти. В случаях, если для установления причины смерти возникли основания для помещения тела умершего в морг, выдачи тела умершего по требованию супруга, близких родственников и родственников родственников, закона представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего» не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти. Предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до семи суток, с момента установления причины смерти, в случае если супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность, осуществить погребение умершего, извещенные о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие осуществление ими погребения. В случае поиска супруга, близких родственников, иных родственников, либо закона представителя умершего, этот срок может быть увеличен до 14 дней. Оказание содействия в решении вопросов в исполнении волеизъявления умершего погребения его тела или праха на указанном им месте погребения в случае его смерти в ином населенном пункте или на территории иностранного государства. Исполнение воли умершего выражено в, в соответствии с настоящим законом. Гарантированный перечень услуг, которые обязуется исполнить государство, указан в статье 9 Федерального закона о по погребении похоронном деле. Супругу, близким родственникам иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению. Оформление документов, необходимых для погребения, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, перевозка тела умершего на кладбище или в крематории, погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом, Данные услуги оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела. Какая это служба? Федеральным законом об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации определено, что организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относятся к вопросам местного значения городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных и городских округов. Таким образом, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения осуществляет орган местного самоуправления, то есть местная администрация, а для воинских кладбищ Российской Федерация в лице исполнительных органов, МВД, Министерства обороны и так далее. Следовательно, во исполнении требований федерального закона орган местного самоуправления создает муниципальное унитарное предприятие, которое будет обслуживать кладбище и обеспечивать захоронение или посредством конкурсной процедуры заключает с общественно ответственностью договор на эти цели. Сколько стоят услуги по погребению? Гарантированные услуги, указанные в части первой рассматриваемой статьи, предоставляются гражданам бесплатно. Таким образом, государство гарантирует, что тело будет доставлено и погребено. Все остальные услуги, которые не указаны в перечне гарантированных, не оплачиваются. Например, установка памятников, покупка венков, обивка гроба, оплата религиозных ритуалов и подобное. Стоит отметить, что перечень гарантированных услуг предусматривает самый бюджетный вариант погребения. Поэтому таким способом, как правило, хоронят лиц, чьи тела не востребованы при самых скромных затратах. На рынке много организаций, которые оказывают ритуальные посреднические услуги, то есть ритуальный агент. Они могут вместо заинтересованных лиц обратиться в специализированную службу по вопросам похоронного дела и все организовать посредством своего транспорта, своих венков, своего гроба и так далее. Если вы обратились в такую организацию, то независимо от того, сколько вы им заплатили, у вас остается право получить компенсацию от социальной защиты или пенсионного фонда, в размере установленном правительством субъекта, в среднем это 6000 рублей. Как правило, все обращаются к ритуальным агентам для того, чтобы их силами были оказаны качественные ритуальные услуги и после похорон получают от государства компенсацию на захоронение, которая составляет около тысяч рублей. Для того, чтобы получить компенсацию в размере около тысяч рублей, необходимо следующее. После смерти гражданина отвозят морг. Родственники или лица, взявшие на себя обязательства в его захоронении, получают морги медицинское свидетельство о смерти. В ЗАГС или Специализированной службе по вопросам похоронного дела при наличии у нее соответствующих полномочий получается свидетельство о смерти с гербовой печатью и справка о смерти с гербовой печатью. Справку о смерти и свидетельство о смерти необходимо подать в соцзащиту или пенсионный фонд. Справку о смерти они заберут а со свидетельства о смерти сделают копию и отдадут его назад, после чего денежные средства переведут на указанный счет. Таким образом, выплата компенсации на захоронение происходит на основании справки о смерти, которая имеет синюю гербовую печать и выдается один раз в ЗАГСе. Как следует из части 3 статьи 10 Федерального закона о погребении и похоронном деле, социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним, последовало не позднее 6 месяцев со дня смерти. Статьей 12 Федерального закона о по погребении похоронном деле установлены гарантии умершего, не имеющего супруга, близких родственников и иных родственников, либо законного представителя умершего. При отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, государство гарантирует следующие услуги. Оформление документов, необходимых для погребения, облачение тела, предоставление гроба, перевозку у умершего на кладбище или в крематории, погребение. Это происходит следующим образом. Умершего доставляют морг, органы внутренних дел устанавливают его личность, сотрудники морга звонят в специализированную службу по вопросам похоронного дела, они приезжают и хоронят его. Названные гарантии получают умерший при осуществлении погребения. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на мой канал в Телеграме. Читайте мой блог в Дзене. Всего доброго.